Привет! Сегодня будем решать задачу ABC Box Условие следующее Необходимо заполнить сетку, как правило, квадратную буквами ABC Символы вне сетки, то есть слева или сверху, показывают последовательность, в которой эти буквы встречаются в следующей строке или столбце Буква показывает, что в последовательности будет идти именно эта буква, но неизвестно какое количество раз подряд Знак вопроса заменяет букву, неизвестно какую именно. Число показывает, что некая буква встречается в последовательности ровно такое количество раз подряд. Например, последовательность абба а может быть зашифрована как аба, а, то есть буква а несколько раз, б несколько раз (в данном случае два) и снова а несколько раз. Три знака вопроса означает, что есть три различные буквы в последовательности, но сколько раз? какие именно буква неизвестно. А два вопроса. Значит, сначала идет буква А, потом два раза какая другая буква, и потом третья буква. Ну, вот слева изображен пример. Видите, два. Значит, какая-то буква идет два раза. Потом что-то неизвестное, что-то неизвестно, Потом буква А. Потом опять что-то неизвестное. И вот сильно стабес. Вопрос, С вопрос. Какая-то буква А или Б, но не С. Потом. Где-то буква С несколько раз. И в конце еще какая-то буква тоже не здесь сколько раз. То есть видите мы по решению, видите, это столбец. не знак. Два раза буква Б, потом С, но ну, не один раз, а три раза подряд. И в конце буква А. Соответственно, букву нужно оставить таким образом, чтобы все условия вертикальные и горизонтальные выполнялись. Ну, давайте попробуем решить конкретную задачу. Вот, сетка размером 8 на 8. И условия сверху слева. И написано, что встречается буква от А, то есть, с, то есть А, Б или С. начать это нас с простых вещей. Смотрите, у нас есть подсказка, которая ровно 8 символов. А у нас 8 строчек. Это означает, что будет здесь восемь блоков из букв. И каждый блок будет занимать ровно одну клетку. То есть, у тебя какая-то буква, другая буква. Еще. Поскольку 8 подсказок, значит будет 8 блоков из буквы длины 1 Ну и строка такая же длинная имеется, вот видите здесь Ровно 8 символов Значит у нас будут поставить на те блоки из каких-то букв Далее Далее займемся теми буквами, которые стоят по краям С значит, Здесь точно будет буква С, деваться некуда Сколько раз неизвестно но первая будет точнее С. Здесь первая будет буква А. Здесь неизвестно, есть первая буква А. Далее, по вертикалям. Здесь будет первая буква Б. Здесь первая буква С. Ну и последняя буква аналогично. Здесь будет буква Б. И Б. А для строчек. И будет буква Б. И будет буква С. Ну сразу, здесь мы смысл разделить буквы различными перегородками. Просто для наглядности. Ну и сразу давайте сделаем еще длинные столбцы. Видите, здесь они все по одному разу. Значит, будет третья сверху будет буква Б. Потом будет идти буква А. Снова будет буква Б. А по горизонтали. И будет А. И будет вторая буква тоже дает нам некую информацию мы не знаем какая будет буква первая да, но она будет точно не А значит либо В либо С запишем эту информацию в клеточку То есть будет либо В либо С аналогично здесь будет либо А, либо В здесь будет не может быть С, значит А, либо В. Так. Здесь первая клетка. Не С, значит, либо А, либо В. Так, здесь ничего нет. Понижему рядом. Вот здесь вот. Последняя не С. Так. Здесь не Б здесь тоже не вы, но это уже А у нас стоит и по верхнему ряду здесь нет А, Б. ну и здесь А, С посмотрим на первую строчку в ней 8 клеточек и в этом 7 блоков букв это означает, что все блоки имеют длину 1, а какой-то один имеет длину 2. Третий блок слева, это буква А. Они могут быть, быть левее, чем третья клетка, да? Значит, либо четвертая, а дальше тоже не может быть. Иначе остальные буквы, которые четыре, не влезут. Значит, у нас находится вот здесь. То есть С две клетки занимает, либо Б две клетки, потом идет А, и потом еще какие-то четыре буквы все между собой попарно различные. То есть вот здесь у нас уже будет не С а буква А. Здесь что-то неизвестное В или С. Здесь тоже В или С. Почему эти две буквы различные? А вот здесь, либо блок из двух букв С, потом В либо две буквы B, потом C. То есть, в любом случае, вот здесь будет либо B, либо C. Так, что мы еще можем нарисовать? Смотрите, вот это определенный знак, нижний, это буква А. После нее будет и буква B. Значит, здесь. Либо продолжение блока, буква А, либо начало нового блока, буква B. Ну, и таким же образом можем пройти по другим клеткам проставить. Второй блок С, значит, первый либо А, либо В. прошу написать, да? Так, далее Б, а потом А через один. Значит, вот здесь между ними должна быть не А и не В, а только буква С. Соответственно, двигаясь вверх, мы получаем, что здесь либо продолжение буквы Б, либо новый блок С. Так, что еще? Вот здесь. Интересно, вот С буква, да? следующая будет буква А либо следующая, либо дальше, но не здесь не может стать буква В это либо С как продолжение либо А как начало нового блока так, что мы еще успели выяснить? вот, вообще, вот этот знак, вот это вот буква А значит там либо С продолжение блока, либо блок С Б Следующая будет С. Ну либо В. Продолжение. Так, что еще? А еще мы можем заметить вот что. Что вот здесь над буквой б, А или С. А вот здесь между Б и А. Может быть только буква С. А вот здесь справа С может быть только б. Давайте снова внимательно посмотрим на эти два длинных блока. Длинные строчки. Смотрите. 8 клеток, 7 символов. Только один блок длины 2. Буква В это что? Это значит, либо четвертый символ невозможно. Пятый не может быть, да? Не хватает. Четвертый символ здесь не может быть B. Получится два блока длины В длине B подряд. Значит, вот это В. Это третья слева буква. Так. И потом от нее еще идет раз два три четыре блока длины один Б вот мы можем нарисуем четыре блока четыре блока так причем мы знаем что второе это будет буква С Третья буква Б потом неизвестно что ну, напишем что А да? С потом буква Б вот это и потом еще один блок длины два и две единички какие именно пока не знаем Ну и почти аналогично вот эта строчка. Смотрите, С, А, С. Поскольку всего 7 подсказок, значит С может быть либо стоять третья справа, либо четвертое. Четвертое быть не может. Там уже Б стоит. Значит, С стоит здесь. Буква С. Вот это вот. Здесь, соответственно, буква А. Разделим сразу, чтобы не забыть. И потом... Потом Б. Четвёртая... Ну, мы не знаем, сколько нам в одну клетку занимает или две. Потом пока дальше не рисуем. Посмотрим еще раз на нижнюю строчку. Смотрите, какая у нее структура. Интересная. Это лишняя. А. Вопрос С. Значит, там мы знаем, что это значит это должна быть буква Б только. А, Б, С. И что-то еще. Вот у вас буква А. Здесь может быть либо продолжение А, либо В. С не может быть. Ставим букву А. Здесь А либо В. А, В, С. С может стоять только здесь. И снова блок одинаковых букв. Но здесь из всех этих трех клетчек только Б у нас общее, да? Значит, у ну, нас здесь В, здесь В. Вот такие вот у нас получились блоки Б объединю. В, С, Б и А вот здесь пока не знаем, что изучить либо А, либо В посмотрим на первый столбец смотрите, вы видите, эта буква стоит давайте проверим, может ли она быть вот этой буква четвертой по счету то есть это будет означать, что здесь все буквы все блоки идут по одной по одной буквы то есть здесь С следующая должна быть б другая буква, правильно? Следующая должна быть не Б, значит стала быть А. И здесь четвертая вот. Все. Не получилось. Если бы эта буква A была четвертая, то вот получилась бы такая картинка, где две буквы одинаковых, при этом находятся в разных блоках. Значит, наша версия неправильная. То есть вот эта А, она не четвертая, значит она находится раньше. Вторая. Не первая точно, а вторая. Это А буква вторая. А где-то еще есть буква А далеко четвертая Потом Б и потом что-то еще То есть это вторая И что-то другое Здесь буква четвертая Вот это За ней идет буква Б И снова буква А Так, есть везде раздел Значит, здесь может быть только буква Б А И здесь Это А вторая, С первая Значит, здесь во всех клеточках Либо С, либо А быть не может. Значит, это С. А есть, стала быть буква А. Ну, такой получился у нас первый столбец. Посмотрим на второй столбец. Смотрите. Двигаясь снизу А, потом должно быть либо А, либо Б, Казалось бы. Но. и быть не может. Видите? Граница стоит здесь только буква А а дальше должна быть где-то буква Б если мы поставим А то Б у нас влепить будет некуда ну что никуда дела. оставим букву Б проводим по этой границе. Получается, что у нас появились А, Б, С и что-то еще, но не С. Вот эта последняя буква она не может быть С а здесь может быть только Б и вот С и Б где-то сращиваются. Значит, у нас здесь во всех клеточках либо В, либо С. Теперь посмотрим на строчки. Первая С, вторая А. здесь может быть либо С, либо А, но не Б. Дальше граница. Соответственно, здесь А, следующий С. То есть, B не может быть никак. Ставим С. А первое, дальше пока неизвестно. Здесь может быть либо С. А сколько всего здесь может быть букв? В, С. B, В, А. Всего 4. Здесь может быть только С. Это вообще единый блок. Ну, соединяем, ну, здесь ставим границу. Буква у нас закончилась. Ну давайте еще сделаем, пока я не забыл. С, Сейчас еще может быть буква А, Б быть не может. Значит, в закрытке может быть только С. И буква закончился. Дальше АС понятно. И вот здесь Б, С, Б, С, потом либо С, либо А. Вот такие могут быть буквы. Здесь справа от А, сколько граница. Это либо В, либо С. Посмотрим на эту строчку. Смотрите, здесь всего 7 блоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть мы нарисовали. И седьмой где-то между ними. Это буква, которая не Б и не С. То есть буква А. Это может быть одиночный блок здесь, здесь или вот такой двойной из двух букв А. Но в любом случае вот здесь будет у нас А либо С. А вот здесь будет либо B, либо А. у нас будет еще один занятный столбец вот этот, мы про него все знаем А, да, начинается буква A C, B A, C, B A, C, B, A, C, B все буквы известны А. давайте предположим, что буква продолжается дальше А, здесь снова A здесь только А, потому что С здесь или здесь. А где же буква Б? А, С, Б первая встречается только вот здесь, вот это Б, только вот здесь и все, У нас просто не поместилось. А где-то здесь С начинается, Б места не хватило. Значит, предположение, что здесь буква А неверная. Значит, у сейчас уже здесь начинается блок С. А, С. Дальше Б. Мы выяснили. Б. И вот мы выяснили в этой строчке, где находится двойной блок. Буква Б. Двойной блок. Здесь стоит одиночная буква А. И здесь у нас получена буква С. Вот такая вот у нас картинка получилась. Ну, тогда во второй строчке смотрите, какой длинный блок букв С. Это все, вот это все, буква Ц, это последний знак. И потом уже 4 блока. С и 4 блока. На он здесь заканчивается? И пошел другой блок. Буква А. Еще какие-то блоги. Кстати, здесь будет у нас БС, а здесь АБ. Точнее АС. Теперь смотрим этот столбец. А. Следующая буква В здесь не может быть С А, А Длинный блок И, поскольку всего шесть блоков Один уже длины три Значит, остальные блоки вынуждены делать по одной клеточке То есть, все буквы будут различные В здесь получается А Здесь получается В Смотрим, третья буква В Здесь непонятно. И здесь снова буква Б. Так. Смотрим на эту строчку. Четыре буквы различных. А, Б, С и снова Б. Значит, вправо продолжаем букву Б. Пятая буква появиться не может. Здесь либо Б, либо С. То есть только С. Так, вот мы разделили. И вот здесь где-то не сливается. Б, С. Лишнего больше здесь нету. Значит, здесь БЦ везде. варианта. Вот такая вот картинка. Смотрим этот обед. Всего пять блоков. Б, С, А. Тут А. Б, С, А, С и что-то еще. Получается Б, С, А, С. И дальше до конца Б. Потому что после этого найти После этой А должны С. А может быть только здесь. Ставим ее здесь. Потом будет Б, И это Б идет до самого низа сетки. Соединяем все, что одинаковая буква. Так, что еще можно увидеть? Б, B. Это B. B, C, C. Если бы C, либо А. Но в любом это будет не буква В. Здесь можно нарисовать границу. В этой строчке всего 7 блоков. Значит, один двойной. Вот он двойной мы уже нарисовали. Значит, все оставшиеся блоки будут одинарными. Ну и некоторые буквы нужно проставить. C и A, может быть только B, которые ни на то, ни другое не похожи. А и Б здесь C, тоже соединяем. И здесь АС пока неизвестно что. Что в этот столбец? ACB, ACB. Как мы выяснили, ACB, далее A. Значит, будет он буква А Дальше это может быть только С. И вот тут непонятно пока. Либо есть С, либо В. Здесь мы еще поставим границу, а здесь наоборот соединим. Ну и да, как же мы забыли, ведь В и А между ними может стоять только С, который отличается от двух. Так вот этот угол у нас так разрисовывается. Ну, здесь стол без, да. Здесь 6 блоков. Значит, у нас уже есть два двойных. Так, значит, все остальные блоки одинарные. Все буквы здесь на стыках различные. Здесь получается, что они буква не С, а, а А. здесь тоже получается буква Б. Столб это вверху буква С. Здесь тоже другая буква Б. Так, что еще? Вот в этом столбце всего 7 блоков, значит, здесь не может быть буквы Б. Значит будет слишком длинный блок. Значит здесь какая-то буква, которая не Б и не А. Значит здесь буква С. Ну осталось, что существует непонятный уголок? найдем. Если мы здесь поставим букву А Дайте, что получится. Ставим здесь букву А. Тогда смотрите, если здесь поставим букву А еще одну, то получится блок длины три. А здесь 7 блоков всего, значит больше двух не может быть. А если поставим букву С. Тогда получится что у нас раз, два 8 блоков, а должно быть 7. Да? Стал бы здесь буква быть не может. Значит, в, Но в этом столбце но с другой стороны, если мы здесь поставим букву С, то что получится? Здесь еще одна C нельзя поставить, да, опять будет B, C, будет тройной блок. Буквы составить ставить нельзя, Будем нужно ставить букву A. вот ну, да, получается здесь тоже, в этом, в этом столбце, вместо 7 блоков получилось 8. Давать вот буквы C там тоже нет, но остается единственный вариант буква B. Вот он, двойной блок в этом столбце, все остальные блоки одинарные. Раз они одинарные, то здесь не C, а буква A. И вот в этой строчке нам нужно сделать один двойной блок. Есть вариант, здесь поставить букву А. Ну и вот. Собственно, все решение.